Чали была любовь, любовь будет завершение, Зная твои пути, он пожертвовал собой. Бог не хотел, чтоб ты оставался в отчуждении. Ты от него бежишь, встречи Он с тобой. Потому что бог любит тебя он так возлюбил этот мир что отдал своего сына потому что Бог любит тебя как прекрасно быть его любить Его любимый Вначале была любовь Любовь будет в Если ответить «да» На любовь его к тебе В дожьих объятиях ты Сможешь стать совершенным Прежний Что Бог, Он любит тебя Он так возлюбил этот мир, что отдал Возлюбил этот вид, что дал Своему Сыну, Потому что Бог, он, он любит тебя. Как прекрасно быть Его любимым! Как прекрасно быть Его любимым! Как прекрасно быть! И по любимый.